за несколько часов рыбалки вот это всего один мелкий жерешок был еще пару поклевок и все вот решил переехать на другое место и вот уперся просто в сетку которая стоит вот, ну вот переграживает практически полностью заход в канал вот. приветствую вас друзья вы на этом канале все для клева сегодняшнее видео Геннадия о том как он повел себя, увидев браконьерскую сеть. Наперед скажу, я очень рад, что есть такие неравнодушные рыбаки, которым не все равно. Люди, которые хотят порядка в наших водоемах, люди, которые готовы сами наводить порядок в своей стране. Слышишь, а ну давай подумаем, как мы ее можем достать. Давай подумаем, как мы ее можем достать. Да, постри. Просто, блядь, перегородило весь вход, блядь, в канал. Я, я написал этому дяди Саше. Да, но он говорит, что они завтра сюда планируют. Бля, до завтра ее тут уже снимут, блядь. Кто-то держит за ноги, а второй Ну сейчас я попробую, может я доберусь до нее в сапогах. Чем я сильно сомневаюсь? Ну тут ну, вот да? тут идет вот мель вот до какого-то момента, может, момент идет, да? может я достану, блядь. А тут сука иляка. Оп, опа. И пошла родная, а, блять, блядь, перчатки я тоже снял, Это, в перчатки, блять. Да. О, все, выдернул, да. Жерех еще живой. Жерех. Так. Жерех еще идет гулять. Да, мы к этому стоим. Окей. Видимо, рано утром или перед рассветом ее протрусили кирилл, кирилл. кого О, рыбу это шокунь пойман нечестно поэтому надо его отпустить все руки себе поколол бы этого окуня Знать. А что вы будете с этим раком делать? Его, не, знаю, не, ну понятно, но и же надо много. А когда их две штучки, что с ними делать? Сети, на машине, на а? сети, да понятно. Кто, -то, кто -то тут еще будет сыпать сети, блядь? Как не эти местные, блядь, которые... Вот это, это... Вот, да, самочка. гнусный человек. Ну, блять, ну это надо вообще, это надо иметь совесть, понимаешь? Перекрыть, блядь. Ладно, Перекрыл, блядь, канал. Сейчас рыба вся туда идет. И, понимаешь, и не боится же. Ну, то есть не утопил, не, не утопил ее там, не при... ничего. Просто вот на виду кинул, блядь. Просто вообще, конечно. по грамм 600 потому уже по-моему ну конечно Ячейка, ячейка такая, что тут все подряд блять, остается Сколько такая сетка стоит, интересно Я очень надеюсь, что она не успела ему окупиться Здрасте. Да-да. Думаешь, они пришли сюда сказать, что заебали браконьеры? Да, да, да, это Блин, а я сюда стоял повернутый. У меня камера сюда смотрела. Их лица, наверное, на камере не видно будет. Не наверное, а точно. Потому что я уж только головой повернулся. Блин. Ну, блядь, ну нет у меня опыта доставать рыбу с сетей. Поэтому. Подожди, ее надо не выбросить, ее надо хорошенечко порезать или сжечь. Ну, сжечь у нас распаливача нет с собой. Ее сейчас надо прям именно так, меленько-меленько, да. Чтоб они, блядь, заебались ее, если захотят. А вчера не было еще этой сетки? Не было. О, я же еще она свежая. ее, блин, Поза так... вчера, говорят, позавчера ночью поставили, перекрыли полностью, рано утром сняли. Okay. А вот этого не было. 15... Вот что она видишь? Вчера ну да, это она, скорее всего, уже туда, туда идет, уходим. правильно? Ну, блин, туда мы уже, конечно, не доберемся. Хорошо. Друзья, не бойтесь принимать удар на себя, не бойтесь сделать неверный шаг, один раз взяв ответственность на себя, вы поймете, что способны на большее. Не жди, что станет легче, проще или лучше, не станет. Трудности будут всегда, учись быть счастливым прямо сейчас, иначе не успеешь. А прибавить немножко счастья можно только тогда, когда меняешься сам и меняешь мир вокруг себя. Друзья, вы были на YouTube-канале ⁇ Всегда клево ⁇ Всем удачи, всего хорошего. Стоимся на рыбалке. Пока.